Привет всем! Решил показать, как э, поменять мастер-код на DAWOFONIC кс Чтобы нам его поменять, нам нужно зайти в меню. Чтобы зайти в меню, нам нужно нажать К и ввести пароль, который сейчас стоит. В моем случае это стандартный пароль. Это 6 нулей. Там бывает пароль из 4 цифр, либо из 6. В моем случае из 6. Так, захожу в меню. И функция 1 один к вот и вводим и теперь новый пароль который хотим поставить вот тут светится единичка вот это первая цифра пароля потом будет двоечка это вторая цифра ну и так далее пока не видите полностью код ну допустим в 010904 Все, высветилась буква F. Ну, нас перекинула в меню. Теперь входим из меню и проверяем наш новый код. Проверяю сначала старый код. Старый код не работает. Теперь проверяю новый. Все, я зашел в меню. Все замечательно. Думаю, это видео было вам полезно. В общем, всем спасибо за просмотр и всем удачи.